Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео мы рассмотрим очень интересный проект, называется BitCash, как видите это сочетание блокчейна с возможностями банковского дела, то есть это у нас как банковское приложение будет в будущем, то есть даже сейчас как кошелек работает, он получше, поинтереснее будет, чем монетка Манера, которую старается не принимать определенные биржи, также власти, Почему? Потому что э, все сложно с транзакциями Потому что транзакции закрыты И не могут отследить налогообложение и тому подобное Здесь же у вас имеется свой ключ Но в случае, если вдруг с вами заинтересуются власти Они все-таки получат доступ э, к вашим данным, к вашим переводам Но тем не менее от посторонних лиц вы всегда сможете скрыть свои переводы То есть нет властей, но от кого-нибудь другого вы сможете это скрыть в общем, это полностью децентрализированная криптовалюта, минимальные комиссии, намного лучше и дешевле в обращении, чем обыкновенные банковские переводы, то есть стоимость за перевод это в тысячу раз меньше, чем при использовании банковского приложения. Также за данную криптовалюту можно будет оплачивать услуги, покупать товары более чем в тысячах магазинах, также данная криптовалюта является первой в мире еще раз подчеркну децентрализованной потому что большинство криптовалют в них могут вмешиваться извне а данное у нас полностью все децентрализировано как я вам и сказал ранее в общем что насчет манера манера это у нас как я вам говорил везде прикрывают здесь же у нас только одни плюсы намного интереснее, чем биткоин. Почему интереснее? Потому что опять же, вы можете закрыть посторонний глаз, также вы можете делать переводы буквально просто по имени, не придется вписывать кошельки там, с большим количеством символов. Вы можете просто отправить деньги человеку, у которого допустим есть установлено приложение без лишних трудностей. То есть даже можно будет оплатить покупки можно будет оплатить связь можно будет также это интересно будет и для не только физических но и юридических лиц оплачивать зарплату выплачивать разные допустим коммерческие расходы то есть намного все быстрее намного дешевле и намного интереснее но опять же небольшой минус с другой стороны плюс, как бы и закрытая криптовалюта, что э, посторонние люди не могут посмотреть ваш платеж, но в случае чего, если же вдруг какие-то вопросы будут, то власти смогут добраться, э, скажем, до вас и проверить ваши переводы, хоть у вас и будет мастер ключ. А, что еще у нас? А, это у нас импорт транзакций позволяет импортировать ваши транзакции непосредственно, бухгалтерское программное обеспечение и для налогового учета, чтобы было все намного проще, было все намного легче. Оплачивать счета, как я вам об этом говорил, регулярные платежи, то есть вы можете просто, если у вас, допустим, определенная фирма, вы можете поставить в определенные сроки, чтобы вашим работникам выплачивалась зарплата, вы посмотрите, сколько вам Сколько денег списалось, сколько монет Сколько всего было выплачено Также это все, конечно, корректируется Довольно-таки интересно Довольно-таки неплохо то, что с помощью данной криптовалюты Можно будет оплачивать в интернет-магазинах Как говорится, в более чем тысячи интернет-магазинах Довольно-таки известные бренды Единственный минус, то, что сейчас имеется пару бирж такие как крипто и ну в основные биржи но оборот конечно на них еще слабоват хотелось бы чтобы оборот был по более примерно там тысяча не знаю сто двести там до миллиона в сутки но я думаю это конечно все будет в будущем и будет набирать обороты намного интереснее чем пользоваться обыкновенным банкингом также нас вот небольшой пример привели с другими криптовалютами то есть, аккаунты с никнеймами, ни у кого нет. Здесь просто вы можете по имени отправить. То есть, у нас одни плюсы по сравнению, допустим, с биткоином, с риплом, с эфириумом, с лайткоином. У нас абсолютно все поддерживается. Отправить можно кому угодно, так же, как вы отправляете Paypal. И никаких трудностей это не должно составить. По дорожной карте. Я думаю, не особо интересно нам будет заглядывать за 2018 год. Сразу посмотрим наперед. То есть листинги на основных биржах, мобильные кошельки на Android, на iOS, то есть у них там продвижение будет через блогеров, через ютуберов. И второй квартал это у нас интеграция, бухгалтерские программы, обеспечение, также партнерство довольно-таки с известными большими компаниями. В принципе, поэтому у нас все понятно. Ну, судя по всему, у данного проекта будет хорошее будущее, я лично в этом проекте вижу хорошие перспективы, поэтому я советую вам присмотреться к данному проекту, пока монета стоит недорого, на данном этапе можно в нее будет инвестировать и в будущем неплохо довольно-таки заработать. Также что у нас имеются кошельки на Mac, Windows, Linux, социальные сети, можете присоединиться, топик на форме Bitcoin Talk, довольно-таки неплохое количество просмотров. Это такая, скажем, краткая информация для того, чтобы перейти на основной сайт и ознакомиться полностью. С белой бумагой Совсем вы можете ознакомиться, сами понимаете, сами, потому что это затянется не на один час. Монетка залистилась на CoinMarketCap. Это огромный шаг для данной монеты, как вы видите. Почти 16% она уже взяла в плюс. Обороты сейчас будут только набирать, так как вся криптовалюта растет. И это неплохой маркетинговый толчок для монеты, когда она попадает на CoinMarketCap. То есть, больше новых инвесторов присмотрятся к данной монете. Я лично монету эту рассматриваю на данном этапе для холда. То есть, сейчас можно будет и купить, подождать, посмотреть. Я думаю, она выстрелит, она будет стоить больше, чем 1 доллар. Как вы видите, скачки у нас, конечно, были. Небольшие просадки, опять же, были. Но, я думаю, в ближайший месяц-два она у нас преодолеет, наверное, даже полтора доллара. Так что, в принципе, все это у нас Реально. По биржам Сейчас у нас был спад Рост, небольшой спад, опять идет на рост На данном этапе как раз можно будет Видите, насколько монета просела Сейчас можно будет закупиться Это самый оптимальный вариант Пока монета не помпанулась, не ушла в космос Так что сейчас закупиться И поднять на этом хорошие бабки В принципе, как бы все Я вам монетку на обзор кинул Лично я этот проект рекомендую так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Криптобрач тоже здесь оборот есть, но мне больше на стексе нравится. Здесь как бы тоже цена начинает восстанавливаться. Пишите свои комментарии, разберем этот проект более детально. Поддержим видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.